Беженцам с Украины протягивает руку помощи русская православная церковь. Приходы и монастыри в приграничных районах стали надеждой для тех, кого война лишила дома. Тысячи человек уже получили все необходимое, но поток беженцев не иссякает. Из Ростова на Дону Вероника Богма. Центр гуманитарной помощи донской метрополии. Беженцы с Украины приходят за едой, одеждой. Могут даже на время оставить здесь под присмотром ребенка, если не на кого положиться в незнакомом городе. Это очень сильно помогает, конечно. Учитывая то, что мы приехали изначально вообще ну, как бы без ничего, не знали, куда и что. И широким. Дальше разговор не клеится. Тут многим трудно говорить. Люди остались без крова, потеряли близких. Маленькая Алина пока не знает. Знает, какая страна ее родина. Гражданство, почки. Сказали, приедем в Украину, разберетесь. Но когда мы туда приедем, я не знаю. Поэтому мы пока без гражданства. Приграничные епархии поддерживают украинских беженцев с самого начала вооруженного конфликта на Донбассе. Центром сбора помощи стал буквально каждый православный приход. Теперь к россиянам присоединились американцы. Из благотворительной организации «Сума Самарянина» и Евангелийской ассоциации «Билли Грэма». Вместе с московским патриархатом они реализуют проект в Донской и Белгородской метрополиях. Это не просто такая акция раздачи чего-то, а это, по большей части, такая некая, наверное, можно сказать, где-то солидарность, где-то сопереживание, где-то сочувствие, где-то понимание, где-то... Наверное, такая чистая, такая сердечная любовь, сердечное отношение к тем, кто столкнулся с этой бедой. На собранное пожертвования купили продукты, предметы гигиены, постельные принадлежности и сформировали 58 тысяч индивидуальных наборов. В нашей базе около 9 тысяч семей. То есть а семья может быть и два человека, а может быть и семь. Самая большая у нас девять. Это ростовский склад, где собирается гуманитарный груз, а потом развозится в пункты временного размещения церковные центры помощи беженцам при храмах и монастырях. Ближайшая машина едет в Новочеркаск. На складе сейчас находится примерно четвертая часть того, что здесь было. Памперсы почти закончились, но продовольственные, гигиенические, постельные наборы исчисляются тысячами. И даже когда все развезут по адресам, склад не опустеет. На этом программа помощи не заканчивается. Готов новый договор с американскими партнерами и вскоре, ближе к учебному году, будут распределять наборы школьных принадлежностей. Вероника Богма, Николай Коскин, Владимир Шимаков и Денис Денисов. Вести. Ростов-на-Дону.